Вы знаете, он мне здорово нравится. Если девчонка так понравилась, так оставьте ее себе. Потому что как женщина, она по всем статьям хорошо, красавица. Просто а как дочка, она просто не покормить себе дороже будет. Понятно, что люди, Прошу, не забывайте об отцовских правах. Вы же не думайте, что я просто так отдам бы вам ее просто так. Как, как это. Что такое для вас? Для меня, я люблю, Он ]ница. следует знать, что у мистера Хиггенса вполне благородный на миг. Я благородный, но да, благородный, я бы 50 попросил. Вы хотите сказать, да? что продали бы дочь за 50 фунтов? <ам> Давайте взглянем <narrowly> на это дело с другой стороны. <savoir Passo measuring> <Sherman> Еще крепкий мусорщик. Да. да. У меня интересные выразительные черты лица, оставленный на работе голос. Я человек без жалости и без сострадания. Да. Но я пятняк, а потому недостойный. А что это значит? Думаете, что это значит? А это значит. Я захотел чего-нибудь в этой жизни, то мне постоянно твердят одно и то же. Ты недостойный тебе нельзя.